Еще бы мне жить и жить до самой глубокой старости, детей и внуков любить, и пенсию тратить на сладости, да только вот мне суждено погряз мир в великом хаосе, И будущего не дано нации в рабском статусе, Страна облученных душ и выжженных гневом сердец, Ворам здесь играют тушь. О а праведника ждет свинец, здесь куплены все мозги, и проданы души все, в глазах не видно низги, и взгляд устремлен к земле, забыты улыбки и смех в когда-то великой стране. Счастливым быть нынче грех, здесь служит теперь сатане, Власть пули и слез кует, и дарит их тем, кто нищ. И мед обещаний льет В воронке пробитых днищ. Здесь лоботомию СМИ Поставили на поток. Здоровых не любят они, Здоровому светит срок. Теперь в моде бледный вид И мутный бессмысленный взор. Какой-то страшный ковид Разум уводит в офшор. Страна превращенная в ад, у пропасти, на краю, Здесь смерти ты будешь рад От жизни в таком вот раю.